Сегодня я приехал в Хакасу, место отдыха сибиряков. Хелло, А как ты знал? А потом надо чистить зубы. нельзя. Здесь мы можем просто поднять руки, даже закрыть глаза и ощутить нашу энергию. Я сейчас буду поставить порядку первый раз в моей жизни. Сибирь глазами иностранца. Сегодня в 8 вечера на телеканале «Седьмой».